занимаются черной магией. Как защититься от них? Если человек утром просыпается и живет через призму своего духовного имени, то тогда влиять на, на него, не зная его духовного имени, невозможно. Защититься от черной магии можно, если человек получит духовное имя. Как он может получить? Для этого ему необходимо пройти первую обновленную ступень эзотерической школы Кайласа. Ставить ритуальную защиту и иметь духовное имя. Никакая магия, никакое колдовство в этот момент на него воздействовать больше не будет. Но это не все. Еще и по жопе дадут тем, кто занимается магией и колдовством.